привет друзья меня зовут костя юдин я ландшафтный архитектор и сегодня я хочу поделиться с вами очень крутой фишкой и для этого мы сегодня с вами поиграем в интересную игру которая называется найти леру лера прячься Главное, чтобы она не потерялась. Ну что, начнем? Только не подглядывайте. Это, наверное, было несложно. Переходим на новый уровень. Попробуем немного быстрее. Ну что, увидели? А сейчас получилось? А теперь видите? Вы ничего сегодня не употребляли? Нет. Ну тогда поехали дальше. Следующий уровень. Лера. Давайте посмотрим глазами Леры, что она сейчас видит. Это поможет вам ее найти. А теперь вернемся и попробуем еще раз. А где же теперь Лера? Что-то я и сам не могу ее найти. Давайте посмотрим ее глазами. Где она? Знаете, что я понял за долгие годы работы в ландшафтном бизнесе? Что ценность в том, чтобы найти в пейзаже того, кто за ним наблюдает. Поэтому свои пейзажи я люблю. Это последняя и самая важная точка в создании ландшафтного дизайна – добавить в его заказчика.